Будем жить, несмотря на капризы фортуны, На слова мудрецов и прогнозы врачей. Пусть желание спорить с судьбою безумно. В этом споре становимся только сильней. Будем жить, не позволив себе падать духом. Половуйте весны, пусть сведет нас с ума. Лето снова придет по проверенным слухам. Будет снежной и ласковой скоро зима. Будем жить и напишем прекрасные строчки О любви бесконечной и нежности снов. Пишем чувства свои в теплоту многоточий, Если снова не хватит восторженных слов. Будем жить, новый день принимая как чудо, Одолев как трамплин свой навязчивый страх, Научившись беречь и прощая друг друга С благодарной улыбкой всегда на устах. Будем жить! Друзья, подписывайтесь на мой канал. Будем жить, будем дружить.